По а по капле. выжмем висок Искал своими руками Мы запад с тобой повернем на восток Чтоб стали вы сибиряками. Мы запад с тобой повернем на восток Чтоб стали вы сибиряками. Из скального сока сделаем морс Чтоб каждому Выпить хватило И будет тогда вам Не страшен мороз Титанов валяются силы И будет тогда вам Не страшен мороз Титанов валяются силы На наши дела Сдирает с небес Тьмы приближая конец ангелом света Прах разбит бес, Ждет нас с любовью отец. Ангелом света прах разбит бес, Ждет нас с любовью отец. Взять мерзлоты и с смешать, В воздух свободы добавить, Амбрузей этой гостей угощать, Чтоб души смогла вам исправить. Амбрузии этой гостей угощать Чтоб души смогла вам исправить Чтоб север, отец, Сибирь для вас, мать Чтоб с буквы большой человеком И заново в книгу жизни вписать Звездно-бриллиантовым веком И заново в книгу жизни вписать